Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 22 июня 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем главную криптовалюту, посмотрим на индексные и различные индикаторные и фундаментальные показатели, а также посмотрим некоторый новостной фон. Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, оставить комментарий, поддержать канал и подписаться на телеграм-чат или телеграм-канал, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube-канала, здесь с правой стороны есть ссылочки на страничку TradingView и сообщество ВКонтакте, тоже рекомендую подписаться, там выходит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 Он нам показывает отметку 11, мы по-прежнему находимся в зоне экстремального страха. Рынок сейчас на тепловой карте в основном в красной зоне и индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте сразу же традиционно посмотрим на ликвидации. За последние 24 часа у нас ликвидировано 78,5 тысяч трейдеров на общую сумму почти в 180 миллионов долларов. И потери в большинстве случаев несут бычьи позиции. Есть некоторая разнонаправленность, но незначительная по бирже Deribit и BitMEX также хочу сразу же посмотреть на соотношение коротких и длинных позиций тоже за последние сутки у нас доминируют сейчас в основном шортовые позиции но очень незначительно можно сказать паритет от 50 30 сейчас оказывают давление у нас медведи также хотел посмотреть что у нас сегодня с индексом альтсезона. сезона он показывает отметочку 24 по-прежнему мы находимся в биткоин сезоне и далеко вот от этих значений плюс-минус 20 мы не уходим. Давайте сразу посмотрим, что у нас показывает доминация по графику. Доминация продолжает нисходящую динамику. Потихонечку затухаем. Мы видим, что индикатор ADX показывает, что идет снижение. Идем к синей полосе. Чуть-чуть ослабевает давление. Но индикатор трендов показывает, что у нас все еще нисходящий тренд. И достаточно расширяющееся полотно индикатора. Серое у меня оно в таком цвете. И двигаемся все еще внизу. Консолидируемся на уровне FIBA. 44. И сейчас нам важно удержаться на этом уровне. Либо еще раз сквизанем чуть ниже к простой средней скользящей на отметке 43,5. Если сюда провалимся, она нас не удержит, то дальше 42,88. Но мы видим, что идет замедление, затухание. Можно, кстати, даже посмотреть на индикаторе секвентал. Он нам сейчас покажет до да, 9 свеча. Вы видите, что консолидация на FIBA и поддержка выступает 43 с небольшим. 200 экспоненциальная средняя скользящая на дневном таймфрейме. Это красный мувинг. Нисходящую динамику сегвентал подрисовывает уже как завершающуюся, может быть конечно какое-то продолжение, все будет зависеть сейчас на дневном таймфрейме о выходе денежного потока в красную зону. Если этот намек сейчас небольшой на волне момента он произойдет, то мы конечно будем снижаться более глубоко. Ну и давайте посмотрим на фундаментальные показатели, некоторые интересные, которые периодически бывают предметом рассмотрения в моих обзорах. Это Z-оценка по MVRV. Все эти индикаторы можно посмотреть в описании к этому видео. На портале look bitcoin есть описание каждому индикатору. Этот показатель у нас фактически делит рыночную реализованную стоимость и обратите внимание, очень четко показывает циклы рынка. Я уже говорил, что по некоторым индикаторам циклы рынка, в последнем, по крайней мере, циклы, имеется в виду достижения all-time high, были неоднозначными. То есть, если здесь все четко, достигли в 2017 году и повалились, соответственно, вниз на 2018, то у нас достижение all-time high по этому индикатору было февралем 2019 года. Это первое достижение all-time high по графику биткоина, а именно настоящий all-time high на отметке 69 тысяч долларов произошло вот здесь. То есть, не в верхней границе эйфории по этому индикатору. Но, однако, переработали. Проданность всегда четко отрабатывала здесь, обратите внимание, в 2015 году это происходило и 2011 год, это соответственно, и 2018 год, и март 2020 года коронадамп, и сейчас где мы находимся. То есть мы практически ушли к нижней границе вот этой зеленой зоны, и лишь однажды, только в 2011 году мы пересекали эту границу вот тут, Заходили за ее низ. Вот здесь незначительно это было в 2019 году и сейчас мы двигаемся в эту же сторону. Поэтому риск ухода чуть ниже капитуляции в зону 15-16 сохраняется, на мой взгляд. Все еще придерживаюсь такого же мнения. Также а, хотел посмотреть еще один индикатор. Это а, логарифмические кривые биткоина. Обратите внимание, здесь такая же ситуация у нас происходила, как сейчас. Вот здесь это было коронадамп март 2020 года, когда мы вываливали за нижнюю границу логарифмического канала. Сейчас мы это делаем второй раз за всю историю биткоина, по крайней мере по этому индикатору, начиная примерно там, с 2011 года. Так что мы сейчас еще раз ушли в зону капитуляции и также осциллятор этого индикатора тоже показывает, что мы находимся в глубочайшей перепроданности. Также хотел обратить внимание, что сейчас на канале публикуются данные от Glass Note. Это очередной еженедельный DAIS от этой аналитической платформы. И сейчас, по данным аналитиков, за последнюю неделю хотел бы дать общее понимание того, что они сказали в своих выводах. Речь идет о том, что рынок биткоина в настоящее время пережил две отдельные фазы капитуляции после достижения максимальной отметки в ноябре 2021 года. Первая фаза была вызвана продажей, соответственно, связанной с луной. 80 тысяч биткоинов было реализовано. Terra Луна связано было с тем, что они пытались поддержать соответственно свой стейблкоин. И сейчас майнеры также испытывают достаточно серьезный стресс. Биткоин торгуется на уровне расчетной себестоимости, доходы значительно ниже среднегодового уровня, а скорость хеширования заметно снижается по сравнению с периодом all-time high. И на этой неделе совокупный рынок понес убытки в размере 7 миллиардов долларов, а долгосрочные держатели внесли практически 178 тысяч биткоинов в дополнительные продажи. Причем большинство этих держателей реализовывали в том числе и в убыток. Рынок начинает потихонечку следить за этими продажами и как только появятся Первые сигналы истощения продавцов, аналитики думают, что вот этот период как раз-таки капитуляции будет завершен. Также хотел обратить внимание еще на один индикатор. Здесь на портале уже wubu.com, также есть ссылка в описании к этому видео, это модели цен на биткоины. Обратите внимание, здесь очень много различных моделей по этому графику. Здесь в том числе и индикатор от Vilevu NVT, один из ключевых индикаторов тоже коэффициент реализованной рыночной стоимости в том числе здесь же есть дельта кап индикатор от Дэвида Пуила также есть мультипликатор Пуила мы часто рассматриваем с вами и здесь есть экспериментальный индикатор от Вилли этот индикатор фактически показывает переход от старого к новому инвестору рассчитывает транзакции сетевые при этом исключает количество времени удержания этого предыдущего держателя в общем это отношение к возрасту рынка и деленное при этом на не калибровочный коэффициент в размере 6 миллионов. И посмотрите, как интересно я обратил на это внимание. Сейчас мы выглядим. То есть, если мы посмотрим сейчас на NVT-показатель, показатель реализации, это оранжевый, соответственно, NVT, и вот этот показатель, это новый экспериментальный как раз-таки показатель от VLIVU. И посмотрите сейчас на ценовые отметки по этому показателю. Если NVT у нас сейчас, показатель должен находиться на отметке 33 тысяч долларов за биткоин, Значит, соответственно, реализованная цена должна находиться на отметке 22,5 тысячи долларов за биткоин. И, соответственно, новый экспериментальный показатель от Виливу показывает отметку 15,5 тысяч долларов. И обратите внимание, цена стремится как раз-таки к этой кривой. И вот эта зона 15 тысяч, я уже об этом говорил, там 15-16 тысяч, она сейчас находится ключевой. И по этому показателю в том числе. А теперь посмотрите еще на один интересный момент, это пунктирная зеленая. Это средний показатель за весь период существования биткоина, который показывает пики достижения цены. То есть по этому показателю можно предугадать следующий пик цены. Причем также стоит обратить внимание, что вот здесь, что в марте 2021 года, что в ноябре 2021 года. Пика цены не было. Мы не дошли до максимальных значений по этому показателю. Пик цены у нас был в январе 2017 года, то есть предыдущий all-time high, когда цена достигала зоны в районе 20, ну, 19 тысяч долларов. И если сейчас мы оправимся на пик цены, то... По этому индикатору мы можем увидеть в следующем глобальном цикле при достижении пика цены вероятность увидеть стоимость в размере 250 тысяч долларов США. Но понятно, что этот индикатор не является, скажем, некой библией, по которому можно считать, что все постулаты непоколебимы. Но, по крайней мере, исходя из математических формул и расчетов, которые применяются здесь, в том числе на основе он ончейн-показателей внутрисетевой активности биткоина, можно предположить, что при достижении пика мы действительно можем увидеть эту отметку. И также при достижении дна мы можем по новому показателю, как я уже сказал. Он называется у нас сейчас CVDD, экспериментальный показатель от Веливу Мы можем увидеть отметку в 15,5 тысяч долларов. Ну и также хотел обратить внимание на данный сентимент. Обратите внимание, у меня здесь показан график цены биткоина к социальному объему. Что самое интересное, социальный объем всегда двигается в том направлении, куда двигается цена. То есть, если этот социальный объем растет, то и растет цена. Если социальный объем падает, то и падает цена. Обратите внимание, что сейчас происходит с социальным объемом. Цена при этом находится вот здесь. Ну и давайте посмотрим некий новостной фон. Сейчас очень интересно. Я на него обратил внимание. А, тоже это к социальному объему, наверное, стоит отнести. Исследователи от Trail of Beats это аналитики по заказу Министерства обороны США пришли к выводу, что 60% сетевого трафика протокола первой криптовалюты проходит через трех интернет-провайдеров и на самом деле уязвимый. Что существует несколько сценариев, при которых возможно получить контроль над, ну, централизованный контроль над сетью биткоина. Говорится в их отчете, и они считают, что сеть может быть скомпрометирована. На мой взгляд, и связано это с тем, что на рынок продолжает оказываться давление, и подобный новостной фон подтягивается дополнительно под ту ситуацию, которая происходит на рынке. Ну и что касается новостей России, то банк назвал срок начала сделок с недвижимостью в цифровом рубле. Они сократили этот период до 23 года, до апреля. Изначально планировалось в 24 году. Сейчас в 23 году начнутся пилотные операции, которые позволят проверить, как себя ведет цифровой рубль. Ну и напоминаю, цифровой рубль это CBDC, это дополнительная форма растения российской национальной валюты, которая будет имитироваться Банком России и сочетать в себе как свойства наличных, так и безналичных рублей. Ну и давайте теперь к биткоину посмотрим, что нам показывает график по главной криптовалюте. Ну и прежде чем начнем ее рассматривать, конечно, посмотрим индекс доллара, что происходит сейчас с ним. Обратите внимание, после коррекционного снижения мы по-прежнему находимся в верхних значениях с учетом индикатора Cypher B, волна Momentum, а наверху RSI Stochastic тоже находится в верхних значениях, но в большей степени сейчас скорее в некой неопределенности. Активный зеленый манифлоу намекает на то, что мы можем продолжать еще какое-то движение, но на попытку выход в 106, которая осуществлялась ранее, которую я предполагал, может сейчас не хватить динамики, потому что в целом... С учетом индикатора Cypher мы в большей степени выглядим как намекающий на снижение. И если это произойдет, учитывайте, что индекс доллара всегда обратно коррелирует с главной криптовалютой. И также на дневном таймфрейме очень интересная ситуация. У нас прежде чем мы, может быть, начнем разворачиваться, у нас может появиться некий паттерн, который тоже дает некую вероятность продолжения движения цены который выглядит вот так. Если это произойдет, то мы подвигаемся, после чего продолжим опять рост, что будет объективно оказывать давление на главную криптовалюту на дневном таймфрейме. Если говорить о более старших часах, о недельном таймфрейме, то мы все еще в активном зеленом денежном потоке. И попытка на недельке RSI Stochastic потянуться в верхние значения и толкнуть за собой цену, она сохраняется. Поэтому зону 106, как некую зону, от которой мы можем продолжить уже корректироваться ниже, я все еще сохраняю. Попытку прорыва именно туда. Ну и давайте теперь уже к главной криптовалюте. Биткоин на самом деле сейчас, по моему мнению, находится на таком очень тоником льду. И это происходило все эти последние дни, когда не было обзора в связи с некой занятостью. У меня не получалось последние дни последить за рынком объективно. И сейчас обратите внимание, что сессия вчера у нас по фондовому рынку, который был закрыт в понедельник, у нас сейчас отторговалось очень хорошо, 2,5% практически по всем бенчмаркам, но при этом биткоин, который рост в преддверии всех этих положительных отскоков на фондовом рынке, у нас сейчас корректируется наоборот в обратную сторону. Некая сегодня раскорреляция, минус 2,2% рынок в том числе ожидает, что нам скажет сейчас Пауэлл, выступая в Конгрессе, думаю, риторика его не поменяется, так или иначе инвесторы сейчас ожидают эту историю, видимо, закладывают заранее в биткоин то, что произойдет на фондовом рынке, скорее всего, он будет негативно реагировать, и вот этот отскок он может нивелироваться также нам показывает секвентал что он завершает нисходящую динамику однако после засветления последней свечи 9 в числе цикла секвентал у нас нарисована еще одна и мы продолжаем инерционное движение и обратите внимание это происходило и весной 2021 года с переходом в лето 2021 года когда у нас завершился вот этот нисходящий цикл отрисована была доджи на последней динамике у нас кстати вместо доджи полноценная нисходящая свеча и после этого секвентал продолжил по инерции отрисовать завершение тренда после чего развернулся найдя точку опоры еще раз протестировав лой который был изначально на нисходящей динамики поэтому на мой взгляд этот лой протестировать еще раз мы можем в том числе даже со сквизом куда-то ниже такой риск все еще сохраняется но будем надеяться что именно зона от 17 до 20 вот эта вот зона устоит потому что если она не устоит мы увидим конечно 15 тысяч и зону 15 тысяч однозначно теперь что касается более коротких дистанций то уже давным-давно назрел отскок естественно он скорее всего будет происходить через какую-то затяжную капитуляцию, может быть с уходом в некую боковую консолидацию. Сейчас мы видим, что у нас на дневном таймфрейме по-прежнему отрисована была бычья дивергенция. Мы ее по сути отработали, но очень слабенько. Всего лишь две свечи, они были очень-очень слабые. Обратите внимание, как выглядят полноценные свечи Хайконеши при Наличие стимулов для роста И как выглядят здесь две эти свечки Они практически незаметны То есть это означает, что нет никаких На сегодняшний день триггеров для того, чтобы Хорошенько оттолкнуться вверх Поэтому сейчас мы и уже волной Средневзвешенной цены объема VWAP наверху И у нас вроде бы В хорошей зоне покупок классический RSI Но стахастически двигается вверх Но как-то медленно и волна загибается На индикаторе VMC с -B. То есть нам нужен какой-то триггер Для того, чтобы вернуться к росту Соответственно, если этот рост возвращается, цели остаются прежними на дневном таймфрейме. Мы должны отправиться куда-то в зону 30. Эта зона является основной с точки зрения главных объемов, которые были в последнее время на рынке. Вот они, главные объемы. Я думаю, что их видно на графике. И вот эта зона 30 тысяч как раз таки будет выступать самой э, главной сдерживающей зоной для роста биткоина. Но, по крайней мере, попытаться отстрелить куда-то чуть-чуть повыше мы можем. Если говорить о более краткосрочных стратегиях, например о 6-часовом графике, то обратите внимание, мы сейчас на заломе на 6-часах, у нас нисходящая краткосрочная динамика и вероятнее всего будем продолжать двигаться вниз, RSI Stochastic вниз, красный бриллиант на индикаторе VMC Cypher B говорит о том, что цена среднезвешенна объемом, VIVA пересекла среднее значение и толкается вниз. Так что уход куда-то вот сюда, чуть-чуть пониже в зону 18,5, он сохраняется. В ближайшем сейчас сопротивлением выступает предыдущий All-Time High 19600, дальше, как я уже сказал, в 17600. вернее, поддержкой, а сопротивлением выступает ближайшим на 6 часах, это 50-й экспоненциальный мувинг, средняя скользящая на отметке 22600. Ну и сетка MA Ribbon тоже не стоит ее исключать, именно Cypher A сеточка, она показывает вот 2600, 21600, 22600, причем вот динамичными сопротивлениями у нас будут мувинги. И самой короткой дистанции, если мы говорим об интро-дэй торговле, то собственно говоря у нас может быть намек на отскок, сейчас надо наблюдать за тем, как себя поведет якорь у нас есть, как поведет себя триггер здесь для того, чтобы понять будет ли движение с попыткой выхода из красного денежного потока, а в перепроданности, поэтому через какой-то момент мы можем увидеть отскоки небольшие, потому что секвентал отрисовывает восьмую свечу в динамике, и скорее всего если мы продолжим, отсюда может быть короткий отскок, и таким образом Любители контртрендовых стратегий могут взять незначительный профит. Но это что касается главной криптовалюты, что касается альткоинов. Опять-таки следим за доминацией, что будет происходить сейчас с ней. Ну и в целом альткоины тоже следуют за главной криптовалютой. За исключением некоторых, которые скорее составляют некую манипуляцию. Вот на этом на сегодня, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Защищайте свой депозит. Сейчас рынок очень нестабилен, как я уже сказал в самом начале. Ходим по тонкому льду. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. Обязательно подпишитесь и до новых встреч.